С вами Сергей Бордачук. В этом видео я покажу, как сделать доступ к Яндекс Метрики специалистам для анализа сайта. Заходим в Яндекс Метрику, в список счетчиков. выбираем нужный счетчик, справа ищем шестеренку. Нажимаем настройка. И здесь есть пункт под меню «Доступ». Добавить пользователя. Здесь указываем логин. Указываем тип доступа, например, на редактирование. Здесь можно указать комментарий. Нажимаем «Добавить». У вас появляется такой вот список. Это значит, что данному пользователю предоставляется доступ для просмотра вашей Яндекс Метрики и анализа сайта в дальнейшем. Аналогично можно сделать доступ, если перейти в вебмастер, то у нас есть права доступа. И здесь добавляем делегирование прав. То есть вводим опять же логин, кому предоставляем делегирование прав. Это значит, что данный пользователь может смотреть аналитику и сделать какой-то аудит сайта, получить дополнительную информацию и оптимизировать ваш сайт. Используйте эти техники и удачи вам!